Пожалуйста, можем начинать. Все работает. Михаил, прошу вас. А, хорошо. Я Галгагум из Михаила. Приветствую всех. Спасибо, что пришли. Я приехал сюда, чтобы встретиться с организационным комитетом Харьковского форума антикоррупционного. Мы в Харькове организуем 18 числа... 18 часов вечера антикоррупционный форум третий после Одессы и Киева и э, э, уже несколько тысяч человек выразили желание в нем поучаствовать в основном это харьковчане и э, я э, очень жду, что мы на этом форуме в этом прекрасном потрясающем городе четко определим задачи и ближайшую тактику движения за руха за Учищение общеукраинского надпартийного, но широкого общественного движения, куда входят представители самых разных партий. Тут Михаил представлен, но там есть представители самых разных партий. В основном это не партийные люди, так же, как я. И основная цель этого движения «Руха за очищение» это полное обновление политической системы Украины. Я считаю, мы считаем все, что политическая система Украины состряла. Сейчас мы находимся в стагнации. На нас пытаются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 Я думаю, что общество не даст возможность политическому классу, который практически почти не изменился со времен Леонида Кучмы, через междушобойчек и договорняк опять тастить чего-то за, за, за спиной и в ущерб украинскому обществу. Поэтому, как мы объявим о своей стратегии и тактике, о плане действий, о программе в ближайших шагах. Мы не собираемся ограничивать свои, свое движение просто какими-то научно-практическими конференциями по коррупции, хотя Киевский форум был действительно и Одесский очень успешным и очень много интересных сил собрал. Мы надеемся Харьков, собрать еще больше, еще более качественный, еще более интересный состав. Че в Киеве в Одессе. Я думаю, что Харьков к этому располагает, и тут есть потрясающие интеллектуальные силы. И наш главный принцип ни в коем случае не дать возможность кому-то это монополизировать. Какой-то группе, какого-то человека. Какого наш, мы очень стараемся, мы главный принцип найти новых людей максимально. Поэтому каждый раз, когда мы что-то организуем, основным результатом нужно для нас на выходе из этого, что мы приобрели сотни тысяч новых людей, которые должны стать частью нового украинского политического класса. Не олигархата, не собойчиков, не договорняка, а нового украинского политического класса, который обязательно образуется. Вот то, что я вам хотел сказать, какие у вас вопросы, пожалуйста, задавайте. Секундочек, поднимайте руку, здесь здание и представляйте. Светлана Олегастаева, собственный корреспондент. Вы в таком случае, если вы будете проводить не только научные конференции, планируете ли вы какие-то конкретные действия? Допустим, импичмент да. президенту, да. роспуск Верховной Рады. То есть кардинальные шаги, которые позволят обратить на вас внимание общества? Ну, на самом деле мы не обделены вниманием общества, на чем с этого. Во-вторых, во я думаю, что самоукраинское украинское общество, те конкретные действия, которые мне рассказали, мы точно не планируем, мы не планируем само украинское общество определиться, какими методами, каким образом, через какие действия он будет подавать стимул. Например, Верховной Раде полностью обновить украинскую власть на всех уровнях, принять те законы, которые нужно Украине, об этих законах мы только говорим, обеспечить, чтобы эти законы выполнялись, они не оставались на бумаге, как это часто бывало до сих пор. И все должны зашевелиться. Все должно быть приведено в движение. Это называется рух за очищение. Рух, в первую очередь, это есть рух. <laughs> То есть движение. Мы должны заставить, заработать все. Потому что нам говорили, вот мы говорили в вот последние месяцы. Сначала было первое постмайдановское правительство. Вот сейчас начнется. Потом было второе постмайдановское правительство. Вот сейчас новая кровь, новые люди, сейчас начнется. Потом до местных выборов, все говорили, вот сейчас вы увидите, не все, по крайней мере, я говорил в том числе, вот вы увидите, после выборов начнутся фундаментальные серьезные реформы и все поменяется. Инварь, проснулись после испячки новогодние многие, вернулись из-за границы представители нашего славного политического класса, по там они были. И что начинается? Нам ну, вот сейчас говорят, может быть, в марте апреле что-то начнется. Так вот, с нами играть на наперстки. С нами, как говорится, общество. Так вот, чтобы не, не, не дать возможность играть наперстки, мы должны сказать, ну мы уже на, наслышались разговора. Давайте действовать. Не будете действовать вы, будем действовать мы обществом. Все политические партии, все классы, все, все люди, все всех. Почему очень важно в Харькове? Потому что это... Э, Самый главный центр э, после Киева, наверное, Украины, однозначно. И, и тут есть огромный интеллектуальный и политический потенциал. И есть огромные проблемы. Все вместе. И огромный потенциал, и еще более огромная проблема. И вот прекрасное место для того, чтобы реально начать движение. Мы объявили о движении в Киеве. Реально его начинать мы будем в Харькове.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 именно с главного, самого большого города востока Украины, потому что оттуда отсюда должно быть основной клич, основной призыв брошен с конкретными шагами. Я о конкретных шагах более конкретно мы объеме 18-го. Надо же оставить какое-то что-то э, на десерт. Вот тоже. Спасибо. Следующий вопрос. Ближе микрофон держите. Добрый день. Дмитрий Овсянкин, журнал «Аналитик. QA», крымское да. татарское информагентство «Кюэшэй». Да. Такой вопрос. В рамках э, Форумов предполагается ли и в дальнейшем э, пересмотр существующего законодательства на предмет коррупционной составляющей в каждом втором законе, действующем на сегодня в Украине? Все законы почти в Украине сделаны так. Я, могу, я тоже практик, я глава администрации Одесской области. Все сделано так, чтобы ничего не было сделано для людей и очень много было сделано для себя. Однозначно мы постоянно с этим сталкиваемся. Я не знаю, каким образом, но это высшая наука, что, что чтобы что-то хорошее сделать в Украине, нужно, чтобы 9-10 должностных лиц или там ведомств что-то вместе захотелось. Что практически чего никогда не происходит, по моему опыту, только, только вещи начинают, начинают происходить в одном случае, когда у кого-то есть конкретный коррупционный интерес и когда он знает телефонный вход в кабинеты должностных лиц. Если нет какого-то интереса, вот ты хочешь дорогу построить хорошую. Если нет дорожной компании, которая хочет на это украсть 50%, дорогу не построишь. Ты хочешь там новую социальную программу. Если нет человека, который должен откат от этого получить, ты этот, эту социальную программу не сделаешь. Если ты что-то хорошее хочешь для украинского общества сделать, никогда ты ничего хорошего не сделаешь, если кто-то конкретно из этого что-то не будет иметь. Это однозначно. У меня каждый день таких примеров. Почти каждый день. И в течение там, всего этого времени бы накопилось сотни и сотни. И это просто меня убивает. Реально политический класс Украины в основном не любит эту страну. Не верит в ее будущее. Вот в чем проблема. И пока ты не, не любишь, не веришь и не, не уверен в своих силах, не, не думаешь, что ты можешь создать, тогда ты, естественно, думаешь, ну какая у меня мотивация. Ну любви к стране не очень. Там веры в ее будущее не очень. Так хотя бы для себя что-то. Вот, поэтому, чтобы это поменять, однозначно нужно все. Сейчас электронные декларации, да, во-первых, должны быть введены. Я уверен, что мы должны, должны заработать закон, потому что формально он существует, но он никогда не работал, в Грузии работал, мы очень у многих должностных лиц забрали их имущество. Забрали их имущество. Когда я был на фронте, через Харьков мы туда и обычно ездим, и когда я вижу, что элементарных там, просто бытовых условий нет для наших ребят в лендажах. Вообще, просто нормальные туалеты не устроены. Нормально, в больших местах невозможно нормально помыться с нашим офицерам и солдатам, Так надо будет эти дома у генерала конфисковать, продать и сделать хотя бы туалеты на фронте. Потому что отдельно есть генералы со своей мамы, которые там просто очень редко бывают в этих блиндажах. А с другой стороны есть патриоты, которые там вынуждены в таких условиях находиться, потому что те крадут деньги. Так мы это все знаем. И об этом мы говорим. Есть закон о необоснованном имуществе, в том числе надо расширить его на всяких там тещь там, и так далее и тому подобное жонглы, жон, ножонка, с которым они развелись, но почему только с которым они продолжают жить вместе, все это очень просто определить. Собрать и и тут, и не, я не рассказываю о фантазиях, в Грузии мы забрали десятки таких домов у должностных лиц и у руководителей организованных криминальных группировок. Передали их на детские дома, там, там на, например, на агентство по борьбе с, с отмыванием денег, большой дом, огромный дворец. Но ну, в Грузии их было, может быть, несколько десятков, пару сотен. Здесь мы говорим о тысячах. И можно сделать, можно сделать и нужно сделать. И после. И эта волна, это наконец-то сделает. Я уверен, что когда будет новый политический класс, наконец-то люди начнут отвечать за свои действия. Потому что мы только говорим об этом. Ну, а так, я же говорю, Мы в Грузии. Многие, многие за это отвечали. Я никогда не, не был сторонником, чтобы на долгие срок куда-то в тюрьмы отправлять. Но я очень большой сторонник, чтобы у них забирать это имущество, передавать его обратно народу, потому что оно им не заслужено. Я категорически противник того, что политический класс был самым богатым, э, как бы самой богатой частью общества в Украине. Самые богатые люди живут в политическом то есть они в политического класса. Это, когда мы говорим, сейчас ведутся переговоры с Россией. По своему менталитету большинство представителей нашего политического класса, они неотъемлемая часть русского мира. Только в русском мире возможны такие особняки. В Европу, куда мы стремимся, вы не найдете ни одного политика, почти не найдете. У кого есть большие дома, например. У кого есть огромные особняки, у кого есть там огромные там э, земли, у кого есть... Кто носит чемоданами черный, черную наличность, вместо того, чтобы каждую копейку контролировать, там, там, на карточке, каждый, каждое там, перечисление контролируется. Потому у наших должностных лиц постоянные проблемы. То швейцарская прокуратура, то с австрийской. Связано с чем? С отмыванием денег. бегать черным э, кэшем туда-сюда. А, и... и извините, и это, все, это все касается... Точно так функционирует русский мир. Поэтому я не уверен, что когда дело дойдет до принципиальных, принципиальных как бы, решений, они не выберут русский мир, как сделал Янукович, э, в ущерб Украине. Поэтому мы должны, в том числе это вопрос национальной безопасности, очищение общества, это вопрос укрепления украинской независимости. Есть тот образ жизни европейский, есть вот этот путинский, образ коррумпированного постсоветского совка надо выбирать пока что политический класс в основном по своему образу жизни, так и остался в постсоветском совке и для меня это очень большой вопрос Прошу. Елена Львова, Интерфакс Украина в последнее время очень активно обсуждается возможность одномоментной смены судей и в связи с этим на некоторое время при замораживании всех дел, которые рассматриваются в судах ну, Ориентировочно на три месяца. Как вы относитесь к этой идее? Как вообще с вашей точки зрения должна выглядеть судебная реформа? Спасибо. Я уверен, что нужно, мы, мы об этом давно говорили, что судьи надо менять. И опять таки, те, которые болтают, что их надо менять, э -э часто это просто разговоры. В этом зале есть один человек, который в свое время поменял 100% судей, второй раз тоже проводил реформу, поменял и процентов. Это я. И это было в моей стране, в Грузии тогда. И, и поэтому э, в 90-х годах мы поменяли практически 100% судейского корпуса. И опять, после того, как они скурвились, через несколько лет нам пришлось опять большинство их, их менять. И это постоянный процесс. Как только происходит заболачивание, надо их менять. И то, что у нас здесь произошло, что, что каждый судья, как, вот мы в Одесской области, например, Вчера или позавчера мы, я там уволил своего советника и попросил очень милицию и полицию и прокуратуру, им заняться. Они заняться, сегодня вот они проводят там э, обыски и так далее. Но мой советник абсолютно невозмутимый, мне рассказал, да, это я сделал. И что? И он прав, потому что он точно знает. И сделал, ну рассказал, перед на камеру, рассказал, да, да, подписал нам 10 миллионов Разрешение красть, хотя у него не было разрешения это подписывать. Да, и что? И он точно знает, что его никто никогда не тронет. Сейчас ему придавят, наверное, может быть, эти педозры. И ВОЗ будет поныне там. Они будут предъявлять, они будут все, всем этим последний год иску. Последний год по хотя бы. Сколько раз мы по телевизору слышали, что кому-то что-то предъявили. И сколько раз мы увидели, что кого-то посадили. Все очень просто. Во что это упирается? Судейский корпус. Вот сейчас у нас есть, земли расхищают, там у нас на прибрежной полосе точно так же, как расхищают по всей Украине землю. Опять-таки, глава городского, то есть сельсовета, там не сил но город затока, он объяснил членам своего совета, что поскольку его, ему помогли выйти туда конкретные депутаты, конкретный конкретные кивалов, то это все стоит 7 гектаров земли золотой земли у лучшего украинского побережья, которая пока что под контролем Украины, потому что другая часть пока что не под контролем, крымская, 7 гектаров земли. И он спокойно перед... Его записали там, он ничуть не смущается, говорит, ну что да. Значит, 7 гектаров земли я должен выплатить с конкретным лицам за счет Украины. Почему он это рассказывает? Потому что там эту землю он дает. Прокурорам, судям, депутатам, а, а судьи кто? Судьи те, которые взяли землю, судьи те, которые ездят на своих там богатых машинах, возвращаясь дома домой к своих больших, до больших домах, а когда мы говорим, мы будем закон собирать имущество, этот судья, который все возвращается там тысяч квадратных метров в особняк, я говорю о конкретных судьях в Одесской области, он будет дом у кого-то отбирать? Да в своем самом страшном сне. Поэтому, поэтому пока что мы все это заработать, надо от этих людей избавляться. Поэтому я не вижу сейчас теперешнем паламе, теперешней власти в целом, силы, которая способна это сделать. Это способно сделать только новое большое народное движение, которое разными политическими мирными методами вынудит политический класс пойти на радикальное обновление. Потому что у нас была революция, вторая Майдан, и у нас не произошло не то, что революционных изменений. У нас почти да, не произошло изменений. А некоторые изменения произошли в худшую сторону. Все. И следуйте, общество должно на это среагировать. Прошу. Павел Новик, интернет издание «Начи гроши». Вопрос обоим Михаилом. Как вы планируете ну, то есть противостоять представителям, ну, коррупционерам из президентской силы, солидарности, в частности в Харькове? значит пока что пока Михаил ответит я очень так скажу четко значит у нас у меня нет особо теплой истории отношений со многими представителями президентской силы в Одессе например президентская сила которая представлена бывшими регионалами как и во многих других местах я не говорю что обязательно все они были коррупционерами но многие из них были однозначно они главные на мои критики это те люди которые все время на нас нападают. По конкретным причинам. Не потому, что мы им не нравимся, а потому, что мы возбудили дела насчет приватизации в Одесской области. Мы возбудили дела там, когда мы говорим про прокуратура, которая там нормальный состав пришел, я настоял на этом. Ни одно из этих дел, сразу скажу, не доведено до конца, и при этой судебной системе трудно будет их довести до конца, но у них дискомфорт. У них дискомфорт. Их там таскают на допросы, их там, их ближайших там людей там э, под залог суде выпускают, но ну, по крайней мере, хотя бы задерживают. И у них проблемы со мной. Я очень часто, после того, как мы э, у, нас, у меня произошел конфликт с премьер-министром, кто задавал больше всего вопросов ради, почему Саакаши вообще в этом мешаются? Да, некоторые представители точно лидирующее положение президентской силы. Заместитель руководителя профракции сказал, по-моему, господин Третьяков, да, что кто такой Сакашир вообще, что он лучше занимается в, своим, там, в своей области, что он это занимается. Но ну, я занимался в своей области, просто был кон кон кон коррупционный э контракт с ОПЗ. Поэтому эта проблема есть. И э Мих Михаил лучше ответить, кто за, за, Харь за Харьковскую область, но я хочу сказать, что для нас, почему мы говорим об обновлении политического класса? И почему не о замене одной партии другой? Ну заменили вот партию регионов на Народный фронт, там э, ППП Солидарность, на другие партии. И где эти старые коррупционеры Перекочевали, срочно перекрасились новые цвета. Были, бегали с георгиевскими стричками, сейчас стали ширим патриотами. Завтра нужно будет перекрашиваться серо-буро-малиновый цвет, потому что новая партия будет популярна серо-буро-малиновая. Они будут серо-буро-малиновые. И это мы все проходили. Поэтому надо в первую очередь, когда мы говорим об очищении и о иллюстрации, каким-то образом это только ограничивать теми людьми, которые там просто занимали конкретные должности. Там. Нет, это неправда. Просто надо полностью политический класс очистить. Пока будет этот между собой, они никогда друг друга не трогают. В Одесской области в основные вещи прихвачены, допустим, с лучшими членами партии регионов. Почему их новые не трогают? Потому что они все тоже многие в этом участвуют. И потому что они из одного материала сделают. Чего они будут друг другу трогать? Вот и все, Михаил. Да. Михаил правильно сказал, что рух, о котором мы говорим, это межпартийный рух, не межпартийный, а не партийный рух, куда входят все честные люди. Поэтому я хотел сказать, что у коррупции нет партийного лица. В каждой партии, в каждых партиях... Большие они или маленькие, очень патриотичные или среднепатриотичные, все равно живут коррупционеры. Им главное добраться, кому до бюджета, кому какие-то до возможности, или кому-то да, хотя бы для шлагбаума, который нужно открывать и закрывать. Поэтому, что касается меня, для, для меня не будет табу, в какой партии состоит этот человек. И это будет сделано, что у нас нет другого выхода. Конкретно в Харькове, потому что, как вам сказать, ну, я не буду вам много чего рассказывать, вы сами все знаете. Где у нас партия регионов, во что они перекрасились, кто, кто, кто что прекратил, прихватил, кто, кто как действует. Поэтому партийной принадлежности для меня у коррупции нет. Коррупционер... Вот много, у нас, было, я вам расскажу, вот у нас был совет. Выделено, какие сейчас деньги выделяются на область, все прекрасно Мизин. Но из тех несколько десятков миллионов гривен, ну, там, там пару сотен, которым нужно было разделить на людей, на проекты в Одесской области, когда дело дошло, разнообразные партии об они обычно сели, никакого скандала не было. Все деньги были распределены, бюджет был принят быстро. Точно так же бюджеты, зайдите, принимаются по всей Украине. Почему они так принимают? Все очень просто. Рука руку моет. И каждый депутат себе забирает, и в результате, когда мы посчитали, что они забрали себе, оказалось, что ну, то, что, во-первых, уже забрали на уровне центрального бюджета, какие-то там маленькие шматочки бросили там в области, а в области уже накинули все депутаты во всех областях и все прибрали к себе. Кто-то это называет там оборудование для больницы, кто-то это занимает там, там э, какими-то строительными работами, которые продолжаются в последние 30 лет. Кто-то это сделать, вот эту дорогу надо обязательно сделать, иногда она ведет никуда. Но все эти про, по конкретной программе называется фамилиями конкретных депутатов, в том числе очень часто ваши программы, ваши крошеч говорят об этом, и хорошо, что они говорят, что. Реально, все так поделилось, что до людей ничего не доходит. И так будет всегда. Так будет всегда, пока мы будем это терпеть. Я, честно говорю, я ничего не смог сделать. Вот это обсовет, вот эта область, вот эти деньги, и что, и что. Они могут спокойно взять и меня, мне, мне объявить недоверие. А я что им могу сделать? Я, не, ну, я принял такое решение, что не участвовать от партии Солидарность в выборах. Почему? Потому что я бы не успел, я не был в состоянии обновить их список. Я не могу участвовать в тех выборах, которыми я не, не решал, кто там должен быть, во-первых. Во-вторых, мы получили то, что получили. Как всегда, как обычно, одних и тех же людей сейчас под этим цветом. Вот и все. Решите еще. Надежда, Нет, решите, решите, я, я дополню. Я хотел сказать по поводу межпартийной коррупции. Да? Я вот советую вам, э, есть такая программа гемодиализ, да? к, к помощи, помощи больных э, людей. Так вот, э, сделайте журналистское расследование. Я скажу, вы четко дойдете до того, что в, в этом всем процессе участвует один бывший депутат партии регионов, бывший э, функционер э, Бюта или как там они назывались, народные фронты, я не помню, и и, и и тоже, то есть и тоже и участвуют люди, которые имеют отношение к БПП, насколько я понимаю. Так вот обратите внимание, почему-то в Харькове эм, услуги по гемодиализу, один из самых дорогих в Украине. И не потому, что они самые лучшие, просто почему-то такие же качественные фирмы, которые оказывают такие же самые услуги, имеются в виду медикаменты и оборудование, почему-то до Харькова они не доходят. До Днепра дошли, до Киева дошли, не, а Харькова не приходят. Не долго, кстати, никуда не дошли. Говорит министр здравоохранения, мой земляк, кстати, Питашин. Если бы я знал, что хоть на секунду что я узнал, что у нас есть правительство, коррупция. Я бы тут вообще не задержался. угрузил вообще развито чувство юмора, но это плохая шутка. Что значит? У нас самые дорогие лекарства почти, практически в Европе. За счет чего? У нас, самые, у нас только 30%. На 30% финансировано лечебные учреждения из которых большая часть, из этих 30% тоже на месте крадется. Одесская область стала единственной областью, где мы на сайт выложили лекарства, которые закуплены. Ни одна область, ни, одно, ни министерство никогда не выкладывает, что они закупают. Чтобы люди знали, что у них вот в складе, когда они приходят, им говорят, иди в аптеку и купи лекарства. На первом этаже, в аптеку, которая принадлежит часа главврачу. Чтобы он знал, что эти лекарства, которые в подвале, оттуда поставляются наверх, в эту аптеку. А на склада они пошли бесплатно, пришли из государственного бюджета. Это один из самых хорошо сохраняемых государственных секретов, что мы закупаем. Например, в Одесской области, когда мы открыли лекарство, мы обнаружили, что в Одесской области куплено 5 миллионов зубных протезов. 5 миллионов искусственных зубов. Ну, на бумаге куплено. Мы обнаружили на складе 200 тысяч. Видимо, они гонялись за всеми жителями области, потому что там меньше трех миллионов. насильно вставляли зуб. Но это происходит на наших глазах. И, и потом министрам говорят, ну да, ну все, коррупция, да вы что, ребят. Вот об вот этом мы и говорим. Поэтому э, тут нет действительно партийной принадлежности, они, так, они такие лучшие друзья по пути вшорные в, в, в в в там всякие там компании где они куда перечисляют там черную украденную налисть что надежда Шостак, медиацентр накипела вчера михаил накипела это хорошо Накипело. надо было наше название движение назвать Накипело <сcejный пирог> <сcejный пирог> <сcejный пирог> вчера на своей страничке в, в, в фейсбуке михаил копцев написал о том что была предпринята попытка до да, захвата Площадки антикризисного форума в Харькове. Были ли подобные прецеденты в других городах? И хотелось бы, чтобы мы не сказали. Нет, нет, нет. Это нет. было, это было э, внутри, внутри организационного процесса, была такая ситуация. Я думаю, что вы не в курсе. Знаете, делать, что... знаете я, никто ничего не сможет захватить, это однозначно. Ни у кого нет монополии. Сидит тут Михаил Копцев, я его очень уважаю, но ни у кого, ни у него, ни у кого нет монополии. Это вообще, тут нет этих, давайте нам быстро успеем, а потом кого-то не подпустим. Это не так, мы абсолютно открыты. Вчера вот мы застались, там есть депутаты в этом движении, даже если депутаты смотреть, там есть депутаты Батьковщины, там есть депутаты, например, Лещенко или Салищук с ППП ну да они с бпп и все знают и, и все знают что как, какие у них взгляды поэтому есть люди всякие хорошие то что благодаря расследованиям млещенко многие коррупционные связи в том числе внутри этих всех правящих партий были выявлены поэтому от, мы открыты для всех, мы открыты для, Там есть, там, там были не депутаты, там, было, там был Дмитрий Добродомов, по-моему, как раз э, тут тоже отдельная маленькая политическая партия, там есть там, какая сила людей, там я все название даже не знаю, потому что не интересуюсь. Это меня не интересует, то есть какой партии. Для меня тема Альянса и Мне важно, чтобы эти люди имели репутацию. И не имели там старого багажа, который мы, нам, нам придется объяснять. Да, ну да, чуть-чуть, ну, да, может быть, когда-то. Но да, все качу из партии партии. Они называют это политическим проектом. Они же реально не партии. Это группа интересов. Группа интересов на конкретный политический момент по разграблению конкретного участка экономики Украины. Реально многие партии так всегда были. Поэтому они называются, к сожалению, не по идеологии различаются, а различаются, под кем сейчас они собрались, конкретный момент, под кем удобнее всего будет пограбить чуть-чуть. А потом они перейдут дальше. Да, вот все. Еще. Да, да. Во время организационного процесса, а у нас достаточно большой, так получился, организационный комитет, обсуждались вопросы... Как бы вопросы, организационные вопросы, каким, как, как будет построен сам форум. Так вот, в самом форуме мы приняли решение, что должна быть обязательно Харьковская платформа для того, чтобы осветить какие-то местные ну, местные вопросы, но для того, чтобы харьковчанам было это близко, и все понимали, что кроме Украины есть же наши еще маленькие, маленькие, маленькие вопросы. Совсем, да. так, так вот, группа, группа организаторов, а у нас очень большой очень большой оргкомитет получился, знаете, больше там дом советов, да, чем оргкомитет. Вдруг стали продвигать идеи о том, что, о том, что необходимо нам, значит, обсудить политическую коррупцию. Отлично. Давайте, дайте, пожалуйста, определение политической коррупции. Как вы это предполагаете? Как вы, как вы это видите? На самом деле, это, у нас есть внутренний чат организационный, это все описано, это я не придумываю, не, не добавляю, там, ну, очень близко к тексту говорю. Так вот, никто мне про эту политическую коррупцию не сказал, что это такое. Но во время встреч, во время организ, организационных встреч, стало понятно, что э, группа, группа представителей, там, тяготеющих одной из партий, говорят, давайте мы мы обсудим политическую коррупцию, а что это значит? Это значит, что вот этой партии, одной из, не нравится, как другие партии, которые вошли там в областной совет, городской совет, или районные советы. Вот как они... Минуточку, я не закончил. Как они, как они голосуют, и голосуют ли они вообще, что они делают? Я говорю, слушайте, давайте, если у этой партии, или у представителей этой партии, есть свои мысли, давайте пригласим тогда остальные партии, которые скажут, почему они так голосуют. И тогда эта панель, которая называется политическая, просто Транс, трансформируется в какое-то политические лозунги, в какие-то политические, ну, в политическую площадку. У нас вопрос коррупции, а не вопрос политической презентации, видения одной, одной из партий или даже нескольких, нескольких партий политического процесса. Тоже надо разделить корру, процесс коррупционный и процесс политического. Конечно, я не буду мешаться во внутренние эти разборы, да. но мы вопрос, будем говорить очень конкретно. Не в целом, да вокруг да около одной партии другой я с этой согласен. Очень конкретно. Очень конкретно и про Харьков. И главное, мы дадим людям трибуну. Людям, независимо от партийной принадлежности. В Киеве что было? В Киеве у нас было такой World Cafe, такой, харьковчанин такой, есть Валерий Пекар, он выдумал эту форму, ну, по крайней мере, в Украине он внедрил, когда люди сами. В течение двух-трех часов, а там было несколько тысяч человек, почти 10 человек участвовало, и в этом World кафе поучаствовало больше половины из них, садятся и по конкретным вопросам устраивают свои мини-круглые столы, пишут свои предложения, потом все это формируют и представляют остальным форуму, остальному движению. Точно так же что-то подобное мы будем делать в Харькове. Все эти годы люди слушали политиков и партии, и правительству. Пришло время, что правительство партии и политик послушали их. Потом, когда мы Почему мы называем форум? Это не форум, чтобы нас просто себя показать и в да, да, первую очередь на других посмотреть и других послушать. Это очень важно. И, и это так и будет. Последний вопрос. Пошел. Светлана Нашкевич, Пятый канал. Михаил, не знаю, насколько связан мой вопрос с коррупцией, он касается обеспечения жильем участников АТО. Так. Еще в начале лета Минсоцполитики выделила деньги на покупку квартир для участников АТО. Сейчас в министерстве в том числе говорят о том, что и в Одесской области квартир этих нет. Расскажите, пожалуйста. В Одесской области вас... мы давно уже, уже первого, почти с первого, с первого месяца, как я там, мы предлагали очень простую формулу Министерства обороны. И это конкретный вопрос, как вопросы не решаются. Много раз я встречался и с министром обороны, и с его симпатичным там, заместителем, и с его там э, с местным представителем. Очень простой вопрос. Министерство обороны, генералы наши, разъербанили 80% имущества, которые они были через там, аренды, там, разные вещи, но в общем, много украдено. Больше почти вещей украдено. Но добре в Одессе, в центре Одессы очень таких жирных местах. У них еще есть имущество, которое просто простаивают. Они, я уверен, просто в своих головах строят схемы, каким образом это имущество можно точно так же украсть, как они до сих пор украли. Поэтому, чтобы этого не было. Много раз мы говорили, давайте продадимся с электронной аукциона. Объявим за этим заранее за два месяца на всех сайтах по миру поездим, потому что многие иностранцы захотят, ну а деситы в первую очередь, купить это имущество в своем родном городе, если даже он в Америке живет. Например, огромная, огромная площадка рядом с 7 километром. Отменю точно там, там военная часть, которая практически не функционирует. Стоит десятки миллионов долларов как минимум. Может быть, а все имущество стоит сотни миллионов. Продадим. И не будем рассказывать с байки про то, что мы построим людям жилье, потому что в это никто не верит. То, что мы продадим, а потом мы скажем, через пять лет вы получите жилье, все нам посмеются в лицо. Просто эти деньги разделим очередникам, дадим руки, в первую очередь участникам операции, и говорим, вот вам ваши деньги, ваши гроши, пожалуйста, покупайте свои квартиры. В Одесской области на эти деньги, как мы считаем, можно купить. каждый из них может получить свою квартиру. Каждый раз мы перед телекамерой говорим, они говорят, блеск, пожимаем, пожимаем руки. И что происходит? Да ничего не происходит. Каждый раз, вот, например, мы предлагали там, разместить штаб ВМС. Матросы же спят, э, офицеры на кораблях. Потому что в Одессе, где ему платят там, 3000 гривен максимум зарплаты, Большую часть времени, особенно летом, угол нельзя нельзя снять на, этих санплат, на эти зарплаты. Они спят, эти матросы, офицеры спят на этих наших и так не очень хороших кораблях, в смысле бытовых условий, они не очень хороши. Так мы им говорим, каждый раз мы это обсуждаем, мы говорим, вот пожалуйста, вот вам штаб. Последние семь, я просто я об этом и говорю, что все сделано для того, чтобы ничего не происходило. Простите, полтора миллиона, которые выделили, почти полтора миллиона, они будут как Полтора миллиона гривен? гривен. И Это что можно купить на полтора миллиона? из политики, выделила. Что вы можно на них купить? Знаете, в чем загвоздка, Почему не купить? Все можно купить на полтора миллиона. Вы знаете, нет, серьезно, я вас спрошу. Одну квартиру, а знаете сколько у нас очередников? Десятки тысяч. О чем десятки мы говорили? Это, они для галочки рассказывают, что они полтора миллиона выделили. Наверное, они шутят с нами. Одесская область, они не Не, не полтора миллиона. Одесская область может получить вот так, сам, э, за, через эти аукционы, например, 100 миллионов долларов завтра же. Пересчитайте это, сколько будет в гривнях. Я потерял курс уже из-за курса. Точно. Можно последний а? вопрос о Кернесе? Очень а -а -а. хотят. Владимир Чистилин, Гражданское общество. Вопрос, который, наверное, волнует многих харьковчан. Так что вы в угол заткнулись? Вы... Да, ну так, так получилось. Спасибо, общество. что дали слово. Очень практически и конкретно. вопрос. как всегда, Гражданское общество где-то в углу на заднем плане. называется так издание. Михаил, как вы собираетесь бороться с главным коррупционером Харькова, Геннадием Кернисом? Когда будете сажать его? А почему он должен сажать вопрос?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 они все испарились, как в прошлогодний снег. И так и ушло. Еще раз говорю, при теперешней системе вместо одного коррупционера, тоже очень нравится, появится завтра второй, если это очень, Вместо второго появится третий. Вместо... Или мы... Полностью меня правила игры тогда, и все тогда, все они сядут, просто скажу. Или, как минимум, еще в моем курсе, чтобы они обратно принесли все имущество и оставили на покое, пожалуйста. Или мы, или мы будем. Или мы точно так же, как по всем другим вопросам, соберемся здесь еще через 4 года, и у мне будет задавать тот же самый вопрос. Или это по этому человеку, или по-другому любому там. То же самое, почему это до сих пор? Я вам еще раз расскажу, ну, что. Вот у нас пидозра обрядала, вот она этот суд отказал, судьи надо менять, а судей надо менять, в Разе закон застрял, а закон застрял, надо следующих выборов ждать. Сколько лет нам это рассказывают? И так будет всегда. И так они будут нас дурить всегда, и зубы заговаривать всегда. Все очень просто, все на поверхности. Я когда я, в том числе некоторых грузин там работает в антикоррупционном бюро. И они говорили, что когда они послушали все эти дела, они настолько примитивные схемы, как мы говорит, глазам не поверили, ушам. И перепроверили. Ну, это, они все нагло это делают. Они все уже убедили, что никто никого никогда не тронет. И я вас уверяю, что те люди, которые вам говорят, что кричат, что вот очень хотят, допустим, по тому же Мира Харькова. А мы его посадим. Да ничего они не хотят его посадить. А как обычно, они все рука руку моют. Тут идет речь идет. Кто-то кого-то звенит, и сам вот эти потоки и потом забудет, и пройдет, Потому что все они связаны, все они повязаны. И очень часто мы нам за чистую монету выдают то, что на самом деле просто обычная постановка, разводка, разводка. это Для наперстнического это любимая вещь – разводить. Они будут вам рассказывать, что сражаются, но на самом деле они договариваются за вашей спиной. И не надо, я первое, что научился, не, научился здесь, мой опыт. Uh, у меня достаточно много опыта, может быть, политики, но такой опыт только в Украине получил. Не принимать за чистую монету ничего из того, что политики нам говорят. А этот говорит, что после этого сражается, вот я его посажу, вот. ничего он не посадит. Он его максимум подвинет и отнимет какой-то поток, и они опять договорятся. Иначе покажите мне, кто кого посадил. Все очень просто. Спасибо. спасибо. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Еще. Еще. Еще один вопрос можно? можно... Да, пожалуйста. Да, Пане Михайло, але все ж таки, вы все це говорити про политическую коррупцию. Зараз знову повернемося до цього питання, про яке все ж таки хочуть вынести на форум, який буде проходити в понеділок. Йшлося я просто об'єктивно говорю, бо спостерігаю, що на за це зовні да йшлося про спільні голосування ББП і відродження в облраді в міськраді. Йшлося про підкупи там депутатів, щоб вони проголосували за голову рай рад. И так далее, и тому далее, и про вишес сказанное вами. Тож, чи мають розглядатися на форуме питання політичної политической коррупции? Ну, я согласен с этим и я хочу вас запросить, например, э, приходите до нас и получите слово, и э, вы можете сделать промову и про это рассказать всем. Цей форум відкритий для всіх, Ми треба зрозуміти, що у нас немає ніяких там, ну є, безумовно, там з часом пов'язані там, якісь там обмеження, але, але взагалі це відкритий форум, де кожен громадянин активний, як ви, зможе прийти і про це все розповісти іншим представникам громадского и политического такого класса и общества. Так что я вас запрошу до этого форуму и будем про это разговаривать. У нас, у нас еще раз, у нас не какая-то научно-практиковая конференция, где мы... Почему выникла идея спочатку антикоррупционных форумов? Я был в Киеве на антикоррупционном форуме, который организовал уряд и президентская администрация Украины. Я был там, и каждый раз, когда я начинал говорить и рассказывать про конкретную коррупцию, меня вони намагались и сказать: «Нет, нет, нет, не, сейчас то мы вообще размурляем о коррупции. Это не про какие якісь то там речи. нет, нет, не. Тут нужно рассказать про корупцію, как як загали, как як так явление, как феномен політичний. нужно, чтобы мы по-вырешили, как с нею вообще так боротися. А после там будут конкретные какие-то речи, но это не для этого форума. Тут есть много иноземцев, и они должны, чтобы они почули, что мы имеем программу как держава, как уряд, как президентская администрация. Так это для меня абсолютно, абсолютно неприемлемый вещь. Что значит в общем о, вокруг того? В общем, мы уже наговорили, Все уже все 70 все что все, все, все, все, все. Главные коррупционеры стали главными теоретиками по антикоррупции. Это мы все знаем. Так давайте сейчас... Попросим их от, уйти от нас, отставить нас спокойно время, а потом общество будет заниматься их делами, будет забирать у них деньги, будет их конкретно посылать на судебную скамейку. Так надо действовать. Надо время разговоров закончить. Надо время действовать. Поэтому, как Харьковский форум который будет еще раз в Радмире я буду злоупотреблять вашу времен на рекламу 18 числа 8 часов 18 часов, 16 часов вечера 18 извиня, 18 6 часов вечера будет объявляться конкретную программу действия и когда мы на нее перейдем мало-многим не покажется потому что я люблю действовать я люблю, я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 Потому что я нахлебался обещаний, каждый раз мне говорят, вот через месяц, через месяц, под носом подвесят что-то, и как там, знаете, у, у осла подвешивают под носом что-то, и осел бегает за Но мы же не ослы, мы говорим о очень развитом образованном обществе, поэтому Украины, поэтому нельзя с обществом обращаться как сошло Все очень просто. Спасибо большое.